The taking of Halicarnassus gave Alexander an opportunity to consolidate his gains and to prepare for the trials which lay ahead. Armenian was sent with a strong contingent of cavalry to patrol the coast and harry the Persian navy whenever they came ashore. Another officer, Ptolemy, was ordered to return home and gather reinforcements. Alexander then continued his march, <coughs> accepting the surrender of several towns along his route before turning north for Gordium. Here he was rejoined in the spring of 333 BC by Parmenion and Ptolemy for their reinforcements. Gordium was home to the fabled Gordian knot, a knot so fiendishly complex that no man could untie it. In typical style, Alexander slashed it with his sword, declaring that it did not matter how the knot was undone, only that it was. Resuming his advance, and after a failed Persian attempt to halt him at the mountain entrance known as the Cilician Gates, Alexander took the city of Tarsus. Here, the Macedonian advance was delayed as Alexander fell ill with the fever. Encouraged by this apparent sign of weakness, the Persian king Darius gathered a great army of some 600,000 men and prepared to march in pursuit. Alexander recovered and continued his march along the coast whilst Darius traveled through the mountains to appear unexpectedly at the Macedonians' rear, cutting their lines. Far from being intimidated, as anticipated, Alexander turned and force marched to face the Persians. His comparatively small force came upon the vast Persian army on the banks of the Pinnerus, on the cramped ground between the mountains and the sea. Дариас' advantage of surprise had been lost, and the Macedonian swift march had caught the Persians in the place, where they would struggle to properly deploy their huge army. Even so, the mismatch in numbers made the prospect of defeat for the Macedonian king almost certain. Так, ну что ж, я замьючиваю нашего комментатора, а мы обращаемся непосредственно к сражению. Битва при Иссе она называется официально, если на русский язык да, перевести, тут же у нас назвали битвы Иисус. У меня порой возникает просто жесткий фейспалм от перевода битв, вообще от перевода наших локализаторов, потому что битва Иисус, на ну, такое чувство, как будто мы там прошли к, к началу нашего нашей времени, да, нашей эпохи, и... Наши эры, да, если быть точнее. И мы играем за Иисуса или за кого, непонятно вообще. Потому что название битвы Иисус, такого названия вообще нету нигде. Я искал, но это просто бред переводчиков. Конечно, на английском языке, как мы видим, написано Иисус. Но на русском языке называется Иссе. Потому что, ну, видимо, наши локализаторы посчитали, что... Ну, кто вообще русифицировал это название, он посчитал, что Иисус это неправильный будет перевод. И, наверное, это правильно, я так думаю, формально. Давайте-ка начнем э, насчет сражений говорить. Сражение произошло в ноябре 333 года, то есть, получается, год спустя после битвы при Халикарнусусе, практически. И давайте прочитаем описание. Страдая от жестоких серий поражений, которые понесли его войска от Македонии, и смерти самого преданного генерала Дария Кодоману... Кодомануса 3 Король Персии, либо же царь Персии, все еще был повелителем Большой Империи. Посылая весточку в каждый конец своих земель, он собрал под своими знаменами огромную армию и отправился на битву с Александром. Александр установил передовую базу на прибрежном порту Исса И отдохнув там несколько дней, он возобновил свой поход на юг. Дарю об этом сообщили, и он решил использовать свои знания местности, чтобы разделить вражеские силы проходя через горный проход, он неожиданно появился к северу, к северу от Александра. Между македонцами и Иссой. Не впадая по этому поводу смятения, Александр отправился в битву против короля Персии. Ну, царя Персии. Да, я, кстати, поменял русификатор, если кто-то спросит, я поменял его или нет. Я его поменял, но, похоже, толку от этого ноль. Потому что точно такие же названия остались. Черонея, Иисус и... Ну, вроде как, больше тут ошибиться было негде, поэтому они ошиблись только здесь. И причем, вот давайте посмотрим, вот здесь я помню, были ошибки. Ну да, тут такая осталась Афины, А большая, Ф большая. Тут где-то про Филиппа, я помню, было написано с маленькой буквы, но это, наверное, найти будет невозможно уже. В общем-то, ребята, что я хочу сказать по поводу этой игры. Ее, конечно, очень жестко забили, когда она вышла. Ну, как отдельно Дон, да, я поэтому называю это отдельной игрой. На нее полностью забили, даже локализаторы забили, с ней. на нее тоже огромный большой болт, и потому перевод здесь ужаснейший. Просто ужаснейший, непрофессиональный даже близко. Даже не говоря только об одном тексте, озвучивать уж точно было некому. Что, конечно, печально на самом деле, потому что исторические сражения здесь сделаны довольно хорошо. Да, конечно, я вчера бомбил, ну или точнее, в предыдущей серии в битве при Хал... Халикарнусесе, плюс в битве при Граникусе, я бомбил очень сильно, но это я бомбил лишь потому, что реально там очень какие-то глупые мувы надо совершать, чтобы именно выиграть. Ну, то есть не глупо, а не очевидно. Было бы очевидно, если бы там была какая-то брешь в обороне противника или там переправа где-то дальше, я бы понял бы это. Но когда вы тупо нападаете на кавалеру в лоб, при этом вы находитесь в худшей позиции вообще, из которой только возможно, то ну, и тут прям напрашиваются на то, что ты, по сути, делаешь все неправильно. Нет, оказывается, ты делаешь все правильно, даже очень правильно. Ну, в общем-то так. А битвы сами по себе неплохие, потому что видно, что разработчики старались над этими сражениями, плюс, видите, теперь комментаторы есть, есть отдельное видео, есть еще карта, которая нам показывает, где эти сражения произошли, в каком году, прям все объясняется очень подробно. Это, конечно, достойно уважения, потому что, по сути, только в Наполеоне Total War появились похожие вещи, то есть тоже такая видеовставка, тоже комментатор у нас озвучивает что-то, ну, какой-то рассказчик. и все довольно интересно, все довольно подробно и прекрасно. Как бы не, не появляется никаких вопросов по поводу того, что же происходило. Даже мне рассказывать нет смысла, что же было в этой битве. Единственное, что я могу сказать, конечно же, это была победа Греции. Противники были, соответственно, те же самые. Коринфский союз и Персия, командующий Александр Македонский. И тут появился сам... Царь Дарий III. То есть, он решил непосредственно в этом сражении поучаствовать. Потому что, понимая, что его империя уже раздирает по частям, по сути, македоняне. Они уже Среднюю Азию почти что всю завоевали. И тут буквально, ну вот еще немного, и скоро они доберутся до Египта. Такой прям неплохой жемчужины персидской империи, кто приносил очень большие деньги. А силы сторон были следующими. Тут, конечно, все очень... Плохо было для Александра Македонского, у него было меньшинство, 35 тысяч приход и 5 тысяч конных солдат. У царя Дарья Третьего 100-120 тысяч воинов, то есть гораздо больше, и при этом, ну, конечно, они качественно все-таки были, наверное, похуже, чем у македонян войска, но, по крайней мере, численность их была просто неимоверной. А потери были следующими. У Александра Македонского 350 пеших и 150 конных воинов. У Дарья Третьего более 50 тысяч воинов. То есть, ну, гораздо больше потери. Но при этом, конечно же, опять встает вопрос о достоверности этих данных. Потому что, ну, сами представьте, как можно такие огромные потери принести, и при этом уничтожить так мало людей. Это очень сложно представить. Я даже не могу представить, как это возможно было бы совершить просто с помощью, по сути, конницы, и пеших воинов. Это неимоверная удача, неимоверное везение. Ну ладно, давайте-ка начнем эту битву. Снова возвращая звук. Так, сложно ставим очень тяжело. Давайте посмотрим на состав наших воинов. Ну, у нас опять-таки есть фалангисты, есть лучники, есть метатели э, копий, либо же агрянские метатели. Так, есть у нас фисолицы Фессалийская конница есть э, союзная кавалерия. Это похоже, что кавалерия уже здесь непосредственно набрана в этих землях. Ну и гипоспист, конечно же, мои любимые. Плюс сам Александр. Я заметил такую, кстати, особенность. У Александра покачиваются постепенно лычки опыта. До этого у него были три серебряные лычки, до этого, по-моему, две, и до этого еще раньше одна лучка серебряного опыта. Сейчас у него уже одна золотая. Далее, что у нас у персов. У персов армия очень хорошо сбалансирована. Мы видим огромное количество метателей-опрачников, плюс у них есть мордийские лучники. Конечно же, наемные пехотинцы-греки, потому что фаланги, как понятно, вообще само по себе у персов нету. У них нету фаланг, они могут только именно иметь наемных пехотинцев-греков. Плюс тяжелая кавалерия Бактрии. Состав очень хорош, потому что против кавалерии у них есть защита в виде пикинеров. А против атаки моей пехоты у них есть кавалерия. И против атаки, скажем так, тоже моей пехоты, у них есть застрельщики, которые будут разносить их в хлам. Ну ладно, будем смотреть, что у нас получится из этой битвы. Опять-таки прошу прощения за мои возможные... Матерные слова в этой битве, потому что реально очень больно смотреть, когда все идет не по плану. Ну, давайте посмотрим вставку сначала. The Persian king Darius has taken the field, having lost so many of his generals in the Granicus defeat. He needs a huge army, drawn from all over his vast kingdom that greatly outnumbers the invaders. Amongst them are the Immortals, infantry armed with both spear and bow. There are also units of heavy cavalry from Bactria, mercenary Greek heavy infantry, and bowmen from Mardia. Crossing the shallow waters, the Pinarus in the face of the Persian army, seems an impossibility. But Alexander is a shrewd commander. Persians will find it hard to outflank his small force on this narrow battlefield. And the keystone of their morale is their king. The opportunity to break Darius and his vast army is too tempting for a man of Alexander's heroic temperament. Так, ну что, мы начинаем эту битву. Да, силы явно не равны. Явно у нас гораздо меньше. И явно противник находится в очень хорошей позиции. Давайте смотреть, что у них вообще по ту сторону реки. У них одни греки практически стоят перед нами. Плюс бессмертные, которые могут обстрелить нас со своих луков. Есть там еще какие-то копеечки, похоже, что самые обычные кардаки, Но это не сильно уж большая проблема. А вот, вот тут, конечно, я на... замечаю такой момент. Интересный. По флангам находятся эти кардаки. Ну или как правильно, не знаю, кардаки, но, наверное, все-таки кардаки. А, вот по правому флангу мы видим всего один отряд кардаков, и за ними очень много лучников. А с левого фланга, наоборот, находится два отряда кардаков, плюс еще там тяжелая кавалерия и еще кавалерия с луками. То есть нападение на левый фланг будет бесспорно, просто полное поражение наше, однако. На правом фланге тут довольно мало копеечков, и можно было бы прорваться сквозь них. Вспоминая просто битву при Граникусе и другие битвы в этой компании. это, по-моему, очевидно. Надо нападать именно там, где не следует нападать, по логике вещей. Но, однако, я замечаю также, что на хламе находятся какие-то войска. Это это одни метатели. Я предполагаю, что там, скорее всего, не одни метатели, поэтому... Давайте почуствуем сначала Александра вперед. Да, ребята, это, конечно, бред. У меня в самом конце сражения Александр умер от кого-то. Вот просто конец сражения, и он берет, умирает. Это просто бред. Ах, блин, тут настолько битва тоже, вот, прям, полная, как сказать, схожесть, полная аналогичная ситуация, как и в битве при Граникусе. То же самое, нужно тупо выполнить определенные действия перед тем, как мы победим. Вот и все. То есть битва полное говно. Вот честно вам скажу, вот если говорить по факту, это битва не битва, это просто копипаста Граникуса, блин. Выполнять определенные действия прежде чем победить, и больше вообще никак нельзя выиграть. То есть разработчики настолько лениво поступили, что сделали опять очень узкую переправу перед врагами. Опять-таки у нас нет другого выхода, кроме как конец атаковать копейщиков. Опять-таки, нет никакого другого выхода, кроме как обороняться от вражеской атаки. Опять-таки, мы должны просто открывать конец с тыла. Вот и все. Вот и все. Да, ленивая, конечно, разработческая э, идея. Как бы, в принципе, все выглядело интересно перед битвой. Там вот эта вот вставка комментатора, рассказчика. Э, Какие-то интересные инф э, информации какая-то появилась. А потом вот так вот бац, и все просто обломать одним моментом с помощью вот этой исторической битвы. Нахрена спрашивается, вообще нужна историческая битва, если она не историческая, ни хрена. Вы тут должны четко поступать только так, как поступал Александр, больше никак, Вот реально. Это просто называется, не знаю, блин, press x to win, блин, потому что вы должны именно так поступить, как сделали разработчики. Короче, мы атакуем сначала тут, которые есть застрельщики у персов. Атакуем их. Причем желательно растянутым строем, потому что таким образом мы захватим больше врагов перед атакой. Так, выносим уже один отряд. Второй отряд тоже начинает отступать. Подключаем сюда конницу. Давайте, давайте, давайте рубить их. Все, всех вырубили. Отлично. Сейчас наши конница добежит до них. Так, Александр, уходи. Тебе там делать больше ничего. Так, один отряд конец сюда, другой туда. Давайте бегу. 70 человек я оставил. Это раз, кстати, рекорд. Я до этого терял 68 у меня оставалось, Потом у меня было 66 Сейчас вот у меня 70 осталось Но сейчас-то мы должны прорваться вообще без проблем Через копейщиков, я так думаю Блин, ну капец, Александр умер Он умер у меня, когда было еще в отряде 40 человек, вот реально 40 человек было, и он взял, умер Это просто бред был полный причем он со спины нападал на копейщиков В общем, я вам так скажу Они отступать начали и Александр умер И мне сказали поражение Потому что это автоматическое поражение Когда умирает Александр Поэтому независимо от а того, вы там победили Или не победили, вы все равно проиграете Если умер Александр Так, ладно Ждем пока там наши конники Завершат погоню Потому что тут, вот видите Вернулись опять вот эти вот брачники Но их сейчас точно уже добьют Капец, они бегут так быстро, прям как лошадь почти что Офигеть Просто, блин, можно на Олимпийские игры, игры их посылать Они будут там, выигрывать Представители от Персии Так, ну давайте продолжаем сражение Сейчас нам нужно добить оставшиеся войска Ну, этих чертовых перских пращников. Ну это, да, это просто для того, чтобы они не вернулись, потому что они могут вернуться. Я заметил такую особенность у этих персов, у персидских войск, что они, если их не добивать до конца, имеют такую особенность возвращаться. Причем даже если там остается всего пару человек, они все равно возвращаются. Так, ну давайте едьте обратно, сейчас мы будем возвращаться соберем нашу армию у переправы и воспользуемся такой возможностью у Александра, как жесткий чардж. Я его специально растяну, растянул э, отряд, чтобы он мог прочаржить по правому флангу копейщиков очень быстро и легко. А эти конники будут скорее мне помогать, они будут как вспомогательные отряды э, для моей пешей армии. Так, ну ждемся. Подъезжаем. Вот что интересно, у персов у них получается тоже пикинеры. Поэтому в лоб ударять, конечно же, это очень жесткая опасность для моих конников, даже Александра. Даже его одна золотая лычка ему не поможет, и он разлетится, как ни в чем не бывало. А если умрет Александр, то это мгновенное поражение, если кто не знает. Причем данные, данные условия присутствуют не во всех заданиях, кроме битвы при Хидаспе или Багедаспе. Там вот, например, можно сделать так, чтобы Александр умер, и вы все равно выиграете. Так, ну что ж, расположили нашу конницу, сейчас надо, чтобы она отдохнула как следует, видите, она вся уставшая. Пускай она отдохнет, и мы начнем сражение. Сражения начнут развиваться очень быстро, очень стремительно, так что конница должна быть отдохнувшей уже перед э, атакой Александра. Ну что ж, готовимся. Давайте в атаку. Александрийские кавалеристы. Нас, конечно, обстрелят очень жестко. метает копья в нас. метает в нас спращу. Стрелы, все, все подряд в нас летит Но мы все равно пробиваемся Сквозь этих копейщиков Как видите, даже один чардж уже сносит Очень много копейщиков Остальное же Остальная же численность этих копейщиков Просто умирает Так, видим, да, происходит чардж кавалерии С левого фланга персидской Она летит И кстати, да, видите, Александр Очень легко справился с копейщиками В этот раз у меня прекрасно как и должно было произойти, так и произошло. Он очень легко с ними справился. Так, нас обстреляют киевские лучники. Но ничто тут не поделаешь. Придется все равно от них терпеть. Надо просто, чтобы наши луки работали. Так, догоняем лучников мордийских. Догоняйте, атакуйте их, разгоняйте. Нужно их всех разбить. Перед тем, как мы продолжим битву на, в дылах персидской армии. Давайте, давайте, давайте. В атаку. Так, наш левый фланг укреплен, все фаланги поставлены, отлично. И конники, кстати, персидские нападают прямо на пики, это прекрасная новость для меня, потому что в прошлый раз они пытались обойти меня. Кстати, хотя, смотрите, а не-не, все, они отступают, прекрасно, прекрасно, отличная работа. Ну да, все-таки, когда кавалерия прыгает на пике, я думаю, ничего хорошего из этого не должно получиться. Плюс еще там мои метатели поработали немножко, покидали свои метательные копья. Так, я кавалерию немного заслал подальше, давайте-ка, пускай она еще дальше отходит. Хотя нет, слушайте, возвращаемся, так как кавалерия, вот эта бактрийская, она все равно может вернуться. Ой, а точнее не вернуться, она может последовать за моей кавалерией, тогда моей легкой кавалерии не очень-то и поздоровится, хочу вам сказать. С ней только Александр хорошо справляется, Александр пускай дальше развлекается. Тут какая-то неразбериха, я смотрю, потому что вот эта вот бактрийская конница, она почему-то взяла застылок перед моими пиками. И, в общем, она вся сейчас умрет. Нет, все-таки они отступили. Для них же это хорошо. Опа, кавалерия Бактрий обходит нас. Ну-ка, давайте-ка выставим пикинеров немножко под более благосклонным углом, чтобы можно было отразить атаку бактрийской конницы. Кто знает, какие у нее намерения. Не хотелось бы потерять конницу, еще, которая не успела полчаса в битве. Так, а эти конники, они, кстати, вернулись, но они вновь прыгают на пики и вновь умирают. Прекрасно, ребят, прекрасно. Просто тактика от бога. А, так, ну отводим кавалерию еще дальше, так как ее могут расстреливать лучники скифские. Не хотелось бы ее терять, потому что эта кавалерия тоже будет многое решать. Здесь, по сути, у нас кавалерия очень много решает, надо ее сохранить как можно дольше по времени, чтобы она как можно дольше не участвовала в битве, была отдохнувшей, подготовленной к контрольному удару. Так, немножко давайте-ка обстреляем скифских лучников с помощью наших пильтастов. Они могут их застрелять. Или агрянские метатели их точнее, да, как зовут? Заходим в тыл, в самой персидской армии, можем сейчас уже попробовать напасть на Дария даже. Дарий очень слабый юнит в этой битве, и потому его атаковать в тыл прекрасная вещь. Так, тут мои грянские метатели немного не достают, потому что скифские лучники, они хитрые такие ребята. Как только к ним подходишь, они тут же отбегают, отступают немного. Так, пикнеров уставляем лбом по фронту. Потому что всякое может быть так. А тут, блин, хорошо так настреливает. Скиф, я смотрю, очень хорошо настреливает. Блин, это, конечно, неприятно, но тут ничего не поделаешь с этим. На самом деле, приходится терпеть. Так, Александр заходит в тыл. И давайте в атаку прямо сейчас на Дария. Прекрасная возможность его уничтожить. Как только Дария умрет, так уже такой пылкости от персов не будет. Они уже не будут так очень резко, дерзко нападать на меня и при этом держать очень долгий удар моей кавалерии. В общем-то это будет очень хороший бонус в сражении. Так, ну что ж, летит у нас Александр. Прям очень широким, правда, фронтом не совсем то, что надо, блин. Потому что он широким фронтом летит, сейчас за день у меня копейщиков вражеских. Да, я не успею формацию другую ему поставить, так что придется, ладно, так нападать. Ой, там еще и пикинеры разложились, е-мое, да. Давайте формацию все-таки поменяем. Дарьи сам, похоже, что не проще с нами посражаться. Иди-ка сюда, Дарьи тогда. Повоюем с тобой. Вообще без проблем мы его убиваем. Видите, уже у него почти не осталось колесниц. Правда, да, вот даже те оставшиеся колесницы могут очень хороший урон нанести, потому что, блин,. Они имеют такую очень плохую особенность, то что чем больше они ездят, тем, тем больше они урон наносят своими вот этими шипастыми колесами. Черт возьми, как долго держится Дарий. По сути, я уничтожу почти все его... Почти все его колесницы, прежде чем я его убил, но при этом его три колесницы нарубали, по-моему, человек 20. Так, ну ладно, давайте возвращаемся к нашему... Флангу И тут я, к сожалению, проворонил. Да, моим пельтастам или метателем пришел конец. Их просто всех убили. Задействуем сейчас кавалерии, давайте. кавалеры плюс наши фаланги будут расправляться с этими ублюдками бактрийскими. Уничтожайте их. Александр же, уходи быстрее из-под удара, потому что его сейчас постараются зажать со всех сторон, но если он не уйдет. Он уходит у меня, отлично. Пускай куда-нибудь подальше в пустыню убегает. Потом он все равно вернется. Сейчас он даже как бы делает лучше, чем атака его, потому что он отвлекает внимание основной армии персов. Так, тем временем мы зажимаем со всех сторон бактрийцев и должны сейчас их просто раздавить. Так, мы их постепенно убиваем, но правда, да, наконец-то мы их все убили, отлично, они отступают, но это похоже, что все, для них последняя битва была. Они уже будут все разбиты. Так, ну что ж, разобрались с кавалерией врага. При этом сами потеряли довольно мало кавалеристов. Я много сэкономил. Так, Александр может возвращаться, кстати. Как раз нам появилось окошко, чтобы можно было проскочить и напасть на мардийских лучников. Которые настреливают прям, ну, превосходно по моим пикинерам. Конечно, превосходно для них, для меня это не очень-то и приятная вещь. Так, давайте защищаемся, атакуем мордийских лучников. Отражаем атаку вражеских греческих наемных пикинеров. Так, ну да, там уже погоню нет смысла продолжать, возвращайтесь. Уже там осталось пару человек. Устанавливаем пики. Давайте держать позиции. Лучники, к сожалению, у меня уже разрядились. Также разрядились у меня гипосписты. Ну а метатели, как понятно, из этого всего, они очень много были, ну, очень сильно потрёпаны. Так что от них уже толку не сильно много будет в этой битве. Битва как бы уже наполовину выиграна, потому что уничтожены все кавалеры, уничтожен Дарий. Но это еще далеко не победа. Нужно отразить атаку сейчас самое главное пекинеров. Пекинер это тоже очень опасный юнит, нужно от него избавляться. Прямо сейчас, иначе он нарубает наших э, македон, македонских пикинеров. И их просто не останется в живых никого. Сейчас как раз у меня, я думаю, зайдет скоро Александр в тыл врагу плюс у меня заходит сейчас моя кавалерия Маке... Македонян тоже в тыл и можно сказать вот-вот будет хорошая победа если все удастся вот правда куда александр нападает то ли на фалангу которая прям перед нами то ли на фалангу которая там вот именно с нами сражаться так моя кавалерия хорошо заходит в тыл хорошо прям прочарджили и да, и не хватает у врага смелости, он в итоге отступает. Правда, вот здесь тоже отступили, я смотрю, даже не понадобился чардж. Правда, Александру стоит убегать, убегать, убегать, убегать. Потому что, блин, ну да, хоть мы там и как бы хорошо так влетели, но знаете ли, они могут повернуться и потом тоже ответить сполна. Так, мы тут нападаем на вражеских пикнеров. Правда, они разворачиваются, черт возьми, они разворачиваются. И прям так жестко дает Александру по щам. Вообще жесть. Да, я немножко этого не рассчитал, что такое может произойти. Давайте-ка отступаем, отступаем. Тут пекиньеры, давайте тоже разворачивайтесь, деритесь лбом, фронтом, они а боком, потому что у вас ничего из этого не выйдет. У меня еще оказывается есть гиппосписты, которые не вели огонь, я думаю уже все простреляли. Но нет, есть еще один отряд, оказывается, который не стрелял. Давайте тоже подходите, сейчас будете атаковать. Так, там пикинёры тоже отступили, отлично, вражеская армия вся сыпется постепенно. Мы сейчас уже вот-вот победим. Еще немного, и это будет победа. Так, вот там тоже отступили пекинеры. Все, по-моему. А, нет, еще один отряд пекинеров остался, а там дальше уже персидская просто пехота. Бомжатская. Атакуйте этих персов, потому что, я думаю, мы должны их разбить. Да, тем более сейчас еще и кавалерий Чардж. А, нет, давайте отойдем. Не-не-не, отойдем. Да, гипосписты, пожалуйста, вообще выйдите из отрядов, не нужны мне. А, так, пикинёры, становитесь, давайте-ка нормальным строим. Не будем торопить события сильно, прям бежать на врага, потому что это очень чревато поражением. Вполне можно проиграть даже вот так вот, когда уже наполовину почти что выиграли. Так, нам осталось разобраться с их, так сказать, резервами. С остатками греческой фаланги, плюс еще с персидской пехотой. Самой обыкновенной. Плюс там, по-моему, есть у них солдаты бессмертные, если не ошибаюсь. Но это так себе вещь. Давайте-ка пошлем Александра по левому флангу, попробуем здесь обойти и помочь нашим солдатам отбиться. По центру у нас фаланги установлены. Пускай нападают эти персы. Или мы сами давайте даже нападем, да. Нападем даже сами. Так, гипосписты, сражайтесь, лучники убегайте, потому что вы не должны умирать здесь. Совершенно ненужная смерть будет с вашей стороны. Так, гипосписты не очень-то и долго продержатся, надо им помогать быстрее кавалерии Александра. Плюс помогаем кавалерии с правого фланга, быстрее. Давайте, и атакуем сейчас Александром. Чардж, вообще будет как раз. Давайте, оп, оп, оп. Но нет, кстати, Чарджу не удался, потому что тут все-таки места было очень мало для маневра. Так, мои пекинеры по центру сражаются с греческими, пока вроде неплохо у них получается, но, к сожалению, лучников, да, я не доконтролил, их, короче, сейчас убьют. Хм, ну ладно, что ж, тогда, если нас встречает персидская пехота, тогда давайте атакуем фаланги. Отличная атака, я смотрю, и просто вся фаланга греческая развалилась тут же. Отлично. Плюс даже персы побежали, потому что уже все, тут уже поражение, они поняли и начинают тоже отступать. Давайте их догоняйте и убивайте. А, тут какая-то фаланга то ли вернулась что ли, да? Да, какая-то греческая фаланга вернулась, кстати. Не знаю, зачем они вернулись, потому что тут уже просто все войска бегут. А, по сути тут всего-навсего несколько отрядов боеспособных у персов, которые еще хотят повоевать. Например, еще лучники вернулись. Давайте догоняйте, всех убивайте. Этих тоже ребятишек, убивайте всех. А, тут, кстати, бессмертно еще сражаются. Нет, они тоже отступили. Они, по-моему, уже давно отступляют. отступают. Просто что-то они подтупливают их. Просто мы режем. Да, смотрите, вот мои как гипп... Как мои гипосписты просто всех убивают. Жестко. Затупили вражеские войны, но это для нас, конечно же, плюс. Ну что ж. Великая победа, хочу я сказать. В принципе, было очень несложно победить их. Давайте дорубливаем всех полностью. Продолжаем. Рубите true. всех. Да, отлично. Рубите и убивайте. Чем больше мы убьем, тем больше вероятность того, что я получу героическую победу. Отлично. Александр тоже очень много нарубал. Ну, в общем-то, битва была довольно сложная, хочу я сказать. Потому что тут заключался самый главный фактор того, что и выиграем мы или нет выживет ли Александр, и насколько будет удачный чардж на правом фланге от его кавалерии. Потому что если бы он потерял слишком много солдат, то дальше победить было бы практически невозможно. Героическая победа, мы уничтожили 2000 солдат, а потеряли всего лишь 318. Вообще легче легкого. Ну что ж, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи!